Привет, я Аня. И да, ребята, вы просили меня распустить мои кудри. Я это сделала для вас. Только прошу без комментариев. Я скоро улетаю в Сочи. 10 декабря там будет небольшая фан-встреча. Где и как она будет проходить, я оставлю в описании к этому видео. Вдруг здесь кто-то есть из Сочи. И как раз поэтому я, к сожалению, не могу снять вашу любимую рубрику «Смешилки», потому что она сложная, постановочная. Но как только я вернусь, я обещаю, смешилки будут. И как раз поэтому я провела в соцсетях своих опрос. Какой ролик вы хотите? И там было много вариантов, и даже веселые, но первое место заняли... Три моих истории на грани, как я чуть не погибла. У меня действительно в жизни есть три истории, в которых я чуть не умерла. Так вот, если еще вы захотите после этого видео поднять себе настроение или создать новогоднее ощущение, у меня тут тоже новогоднее настроение, то переходите на канал либо моих питомцев Magic Pets, либо на канал Magic Family мой про животных. Я ссылочки в описании оставлю. Там очень классные эпичные влоги про нашу прогулку в снегопад. Это было просто нереально круто, и я уверена, у вас обязательно поднимется настроение. Только кису Алису и друг моих маленьких питомцев мы с собой не взяли перехожу к историям а ты подписывайся на канал чтобы не пропускать новые ролики самые разные и я начинаю не знаю почему вы так любите подобные грустные истории но сегодня я расскажу вам не просто о ужас как я чуть не умерла а именно поделюсь своим опытом связанным с этими ситуациями а вообще после нескольких роликов о себе вспоминая свою жизнь до youtube я поняла что вы вообще реально ничего практически не знаете обо мне но и так как вы моя семья мои magic я тоже хочу узнавать вас больше, поэтому обязательно в комментариях пишите, кто вы, откуда, чем любите заниматься, что-нибудь о себе. И ставьте лайк этому видео, если вы хотите еще больше историй с моим жизненным опытом. А он у меня большой про скинхедов. Я вообще долго думала, рассказывать ее или нет. Самое главное это в том, что мне угрожала опасность от человека. Это уже был 11 класс, и я, как говорила ранее, такая была типа рэперша, типа выделялась из толпы, выглядела неформально, и для нашего маленького городка это было не принято. И у нас было очень много группировок скинхедов. И вот в один прекрасный день, я как сейчас его помню, такой морозец стоит, тепло, солнышко светит, снежок под ногами хрустит. Я взяла у своего друга доску, чтобы попробовать поделать какие-то трюки, пошла в парк, и вот пришла группа скинхедов. Это такие бритоголовые ребята в огромных, просто таких жутких ботинках, в голубых джинсах, ну у нас они так одевались в нашем городке бомберов в таких куртках и они в нашем этом городке были очень опасны очень было много жутких историй ситуаций когда они избивали нападали уничтожали просто все вокруг и вся они ходили все с ножами они ходили с битыми они ходили с отвертками они били не только людей другой национальности они били всех кто не похож на скажем так типичных людей и самое ужасное в этом всем что им было все равно девушка ты или парень и они реально могли убить человека но я помню только одного из них который все таки которому удалось меня догнать и он был с отверткой в руках. И я пыталась уйти. Сначала я шла медленно, просто делая вид, что типа я их не вижу, просто я иду по своим делам, но они начали набирать скорость и начали бежать, и я тоже начала бежать. Мы выглядели просто как стадо волков и загнанный зайчик какой-то. А доска тяжелая, я бегу, у меня были мысли уже бросить эту доску, но потом я подумала, что когда они, если вдруг они ко мне догонят, я буду этой доской отмахиваться от них, она же тяжелая, реально. Но... Некоторые начали отставать. Я слышала, как они кричат что-то, матерятся. Один из них меня догнал. И он был, я четко видела, я сейчас помню, эту отвертку. Отвертку с оранжевой ручкой. Он бежал вот так вот, просто с отверткой на меня. Когда я оборачивалась, я видела это. И когда он совсем близко уже добежал до меня, он был самый, наверное, мелкий из всех. Видимо, поэтому он быстрее всех бегал. Он меня догнал. Он очень, очень, очень сильно ударил меня в ухо. Просто бум! И с того момента у меня просто такой писк огромный в ушах. Я, конечно же, роняю эту доску, я падаю на землю, и я помню, как э -э Глаза. И я слышу какие-то голоса сквозь него. Я лежу на земле, и чувствую, как у меня горит, болит. Как ни странно, когда добежали все остальные, они еще какое-то время меня попинали. В моей голове реально мелькали кадры из жизни. Я думала о каких-то таких вещах, что будет с моим папой и мамой. Как это будет происходить, зачем это все. Но в какой-то момент кто-то из них остановился и сказал, мол, хватит, она же телка, как я сейчас помню. Может быть, действительно кто-то из них просто почувствовал что-то человеческое внутри себя и они бросили меня и ушли я не помню чем закончился тот день я помню только что потом долгое время я отходила от ушибов синяков этих ударов но я сделала для себя важный вывод из любого урока в жизни нужно делать какой-то вывод если тебе нравится как-то одеваться пожалуйста если тебе нравится какая-то прическа пожалуйста но если ты это делаешь специально чтобы привлечь к себе внимание специально вызывающее себя ведешь или одеваешься то это уже Неправильный путь. Как я говорила, с одноклассниками я не особо общалась, и вот я познакомилась с компанией ребят в своем дворе. Это была весна, и в 10-15 минутах ходьбы от моего дома находилась недостроенная пристань. Она стояла прямо на реке, спуска именно с самой пристани в реку не было, она была двухэтажная, огромная, но из-за того, что ее не достроили, там постоянно тусили то какие-то подростки, то какие-то дети. В этой компании был мальчик, который мне очень нравился, и мы с ним постоянно задирались, мы с ним поспорили, что я на спор должна прыгнуть с этой, со второго этажа этой пристани, а там достаточно высоко, прыгнуть в воду, в эту речку, с этой пристани. Какой бред! Что было тогда в моей голове? То ли от того, что я хотела ему что-то доказать, то ли от того, что я стрелец. Что было со мной не так? В общем, я решилась на этот поступок. Все, конечно, тоже залезли и стали смотреть, как я это буду делать. Странно, что никто меня не пытался отговорить. Я была в одежде. Да, весна, да, тепло. Но если я упаду в воду, я же должна тут же побежать потом домой. Я прыгнула это было страшно совершить вот этот вот именно маленький шажок особенно когда ты стоишь и под тобой вот эта вода и тебе вроде кажется что вода это безопасно если ты упадешь в воду ничего с тобой не случится все произошло буквально за какие-то миллисекунды я ничего не помню вот этот полет вот это все я помню только как я падаю бухаюсь в эту воду коричневую мутную я тогда ходила в очках и когда я упала в эту воду, я четко помню две вещи. Свои очки, которые я вижу, как они, вот буквально в нескольких, там, сантиметрах, возможно, от меня, уплывают в эту грязную, мутную воду. Я это помню, и у меня до сих пор это вызывает мурашки по телу, это как кадры с фильма. Очки – это фигня. Второе, что я помню, это, не знаю, как объяснить, знаете, бывает, когда строят что-то, бетон, и из него торчит много железных таких вот штучек на одинаковом расстоянии. И, видимо, из-за того, что эта пристань была недостроена, а вода в речке поднялась, эти штуки оказались под водой. И когда я нырнула, я пролетела прямо рядом с ними, но не задела их. То есть еще несколько просто сантиметров левее, и я бы, мое тело бы просто, ну, наткнулась на вот это вот. Все железо, на эти штыри железные. И меня бы просто не стало, потому что сила удара и погружение в воду была очень сильная. Когда я погружалась туда, я даже пыталась отталкиваться наоборот, ногами и скорее выплывать, потому что меня продолжало засасывать вниз. Если вы переживаете, ребят, что мне тяжело вспоминать эти ситуации, нет. Скорее, вот такие ситуации, из них я просто делаю выводы: что никогда не надо вестись на дурацкий спор. И вообще спорить на какие-то темы, связанные с сумасшедшими поступками. Когда я вынырнула из воды, Воды, я просто наверное глотнула воздух жизни я сделала глоток радости счастья но тут случилась другая проблема я никак не могла выбраться оттуда и ребята прибежали вниз и начали меня просто вытаскивать я просто ползла карабкалась по этой бетонной стене я тогда очень сильно задумалась о том насколько цена жизнь и насколько случайно быстро в дурацком споре можно и ее лишиться мы все постоянно забываем какие-то уроки жизни и конечно в старших классах я уже давно забыла о том как я чуть не лишилась своей жизни в дурацком споре я стала ходить и слушать музыку в наушниках казалось бы ерунда ну все ходят и слушают музыку в наушниках и вот старшие классы где-то 7 8 класс я иду по улице после школы после занятий в руке у меня в левой как сейчас помню пирожок с рисом и с яйцом я еще тогда ходила в очках и за миллисекунды в ушах у меня, конечно же, фигачит музыка. Меня чуть не сбивает машина. Водитель, который находился в этой машине, я как сейчас помню, она бил, была белого цвета, у нее был белый капот, я помню именно капот. Видимо, так старался затормозить резко и быстро, что он меня просто, наверное, спас или нечто свыше меня спасло. И я опять помню этот кадр с очками. Машина останавливается не прямо, рядом со мной, как бывает в фильмах, да, в сантиметрах, она все-таки ударяется мне в бедро вправо, я помню, как она потом болела, эта нога, на ней был огромный синяк, и я как бы заваливаюсь на капот, роняю этот пирожок, и с меня слетают очки, и я прям помню опять этот кадр, как мои очки лежат на капоте, то есть они летят туда, падают и лежат на капоте. Он что-то кричал, но, видимо, у меня это было каким-то эхом, таким фоном в голове. Самой главной ошибкой была музыка в ушах и отвлечение от реальности, то есть я шла и не понимала и Иду я на красный свет или на зеленый куда я иду и как я иду я слушала музыку и ела пирожок я перестала с того дня слушать музыку вот так идя по улице точно так же как полная дурость ходить на красный свет поэтому ребята пожалуйста не утыкайтесь вы вот так вот в эти свои телефоны не втыкайте в уши наушники берегите себя заботитесь о себе пожалуйста я надеюсь вам как обычно понравилось как я рассказала эти истории подписывайтесь на канал на другие мои каналы ссылочки на другие ролики в описании к этому видео обязательно сходите и посмотрите вконтакте инстаграм я вас там жду рассказывайте свои истории мне ну и с сочинцами увидимся 10 декабря пока